ну что я рада вас всех приветствовать поздравляю с началом с открытием нашего ретрита давайте для начала познакомимся мне необходимо вкратце по очереди сколько лет в поиске какие проходили ретриты что читали и что ожидаете вот это такие главные моменты, с которых мы начнем. В общем, кто желающий, давайте по очереди. А жду одного, чтобы расслабиться полностью. Окончательно и без поворота. Потом, как мы тебя соскребать, будем такого расслабленного. А не надо меня скребать. Не надо соскребать, я сам. Я сам... Соберусь потом в кучку, да? Да, я на самом деле хотел бы вот именно научиться управлять вниманием, вот, вот чтобы, чтобы вот его правильное русло повернуть. Угу. Внимание. Угу. Вот. И как, как, как результат расслабиться и начать жить. Сейчас мы не живем <laughs> все напряженные Но... как вы расслабляетесь не... да мы не напрягаемся да, да, да, да. Напряжение не... не очень получается а... хорошо рассмотрим этот момент как это вообще ум описывает на самом деле что он считает за напряжение что за расслабление разберем отлично угу. хорошо еще есть борьба с жизнью, несогласие с жизнью, с тем, что есть. И вот хочется наконец-то обрести покой в душе, чтобы не бороться. Потому что уже всю жизнь как борюсь, и с обстоятельствами хочется наконец-то почувствовать э, расслабление. Отлично, отлично. Я увидела ваши результаты тестов. Ты, да, как раз, по-моему, Олесь писала, что не согласна, да, с тем, что там? Да, не очень, для меня не, не было очень. Я, я не очень поняла, почему такой. Был. Может, я не, не на те вопросы ответила? Нет, вообще, когда мы просто тест отвечаем, и нам выдаются результаты, это ну, самое то. Что есть? Ты там себе хотела какой-то другой? <смех> Или что? Вот тут как раз видишь, у тебя уже даже здесь происходит несогласие с тем, что есть. Вот. Это просто, смотри, будем рассматривать постепенно все вот эти ментальные образы, ментальные конструкции, как ум создает их, и как они по сути мешают нам видеть абсолютно реальное то, что есть как есть. Если мы начнем со снов, то абсолютное просветление. Это не какие-то соматические состояния, это вообще не о состояниях, это не о каких-либо явлениях. Это просто приоткрылась некая завеса. То есть мы словно в какой-то момент распознаем, что все на своем месте, распознаем природу вещей. И вот это наложение, которое накладываются да, и ум создает некие ментальные образы, оно просто стирается и по факту получается зеркало чисто. Это нейтральная такая, но здесь ум тоже в нейтральность может играть, а это абсолютно нейтральное, глубочайшее вот это спокойствие, которое не от мира сего, которое не зависит от внешних факторов не зависит абсолютно от внешней картинки. И распознать это, увидеть суть себя, то, чем вы являетесь, не только на уровне концептуального какого-то знания, потому что сейчас очень много этой информации, а именно прямым фактом самоосознавания это стоит ну, действительно дорого это очень ценно для каждого человеческого существа, пока он считает себя человеческим существом. Вот. И в принципе вот 20дневный ретрит ясности он направлен на то, чтобы мы, наше сознание случился переход, в желтый уровень самосознавания. У тех, у кого желтый есть, но все равно чувствует некую тревожность или еще что-то, все равно еще возникает поиск, то значит это здесь необходимо более глубине распознать то, что есть, как есть. Самое глубочайшее верование, на чем все это происходит, это на том, что мы глубоко веровали в коренную идею, что я есть человек. И по, по сути говоря, мы не ищем почему-то, да? Ну, то есть, когда ты уже знаешь конкретно, ну я человек, вот все это как бы, ну это вот так вот. А здесь происходит сдвиг восприятия, и ты распознаешь, что человек это тоже. В сознании, что я человек, это очередная идея. И эта идея порождает э, второстепенную идею, да, которая прописана очень глубинно, в которую все уверовали, что я родился такого числа, значит, я такого числа умру то есть смертоносную природу. На самом деле, то, чем мы являемся, абсолютно нерожденная никогда не умирающие, никогда не потерянные. Поэтому а, вот эта игра а, в прятки это такая игра сознания, божественная лила, которую необходимо увидеть целостно, целостным восприятием, интегральным видением. А, и вся все вот эти состояния, которые сейчас а, случается очень многие обращаются именно по поводу некой тревожности, это происходит просто на таком глубинном уровне процесс естественного пробуждения. Но так как мозг еще раз тысячелетиями привык и заигрался в этой игре сросся с этими персонажами, сросся с масками, с этими личинами, то и посмотреть в другую страшно, потому что там неизвестно. Здесь вроде все известно, карта вся прописана, одни и те же действия, одни и те же мысли приходят, и мы порой даже не не распознаем и не понимаем, почему мы варимся это в одной и той же каше и не можем как бы вообще распознать и увидеть, что на самом деле все на своих местах. Это беспокойный ум, невежественный ум, он создает хаос. И потом пытается еще сам же, считая себя отдельной какой-то составляющей, в этом хаосе навести порядок, расширить какое-то свое сознание и так далее и тому подобное. Вот. В процессе 21 дня мы будем работать, у нас будет 7 встреч, чат 24 часа в сутки он постоянно в доступе, поэтому если будут возникать какие-то моменты, в любое время вы можете туда писать, по возможности я буду отвечать. И за, за, запаситесь э, карандашами, листами, будем очень много выписывать. Все глубочайшие верования, знания о себе и об окружающем мире, ну, знания в кавычках, мы будем вот, высвобождать их на чистый белый лист. Также будем смотреть фильмы. То есть там список фильмов желательно начинать их по порядочку и идти идти то есть ну после каждой там встречи один, два ну там три как, сколько у вас хватит времени фильма просмотреть а, ну вот это такие наверное какие-то основные моменты если есть еще какие-то вопросы можно сейчас задать и потом мы постепенно уже приступим к к действенным инструментам, поработаем с вниманием и дальше с вашим запросом на расслабиться, который прозвучал как именно сейчас, в данной частности. и дальше уже будем глубже-глубже постепенно углубляться в осознавание себя. Столько заложено всего, здесь увидели, там услышали, тут почувствовали, с одного слезали там мастера, с другого автора, все, это вот таким комом, и потом, естественно, у вас будет усталость от жизни, у вас будет напряжение идти, потому что там наложение, наложение, наложение. Это, знаете, как вышли на сцену играть, и на эту маску одеваем еще, еще, еще, еще. Mm -hmm. Вот. И отсюда идет тяжесть. И на языке говорится, ум говорит, он, он такой хитрый, он виляет, и вот мы все будем, вот эти манипуляционные вот такие штуки, как он уже привык по одним и тем же рельсам ездить, сам того не замечает, это будет ясно видеться, это будет как бы прописано, проговорено. Будем это рассматривать. Потому что, смотрите, все, что вы пишете, особенно на вопрос «Кто я?», это вами не является. Это вы просто поверили в это. Вам сказали, вы поверили. И вы с этим ходите, считая, что я вот это. То есть мы начинаем с того, что мы вот это все выписываем, распознаем, что мы этим абсолютно не являемся. Если мы сейчас обратим все свое внимание на вопрос, кто я, вот, искренне смотрите, что начинает выплевывать в ваша система, в вас, в ваш мозг? Во что он уверовал? Имя, человек, женщина, мужчина, там дальше пошли мамы, папы, жены там, дети сын, дочь, брат сват и так далее и тому подобное бизнесмен потом вот то есть вот эта вся переизбыточная уже информация она должна быть выписана мы доходим до абсолютной пустоты и естественным, Ответом на этот вопрос является то, что вы не можете найти вообще никакого ответа. То есть задавая себе этот вопрос «Кто я?», вы смотрите в это, и у вас ни одного символа. То есть более прошаренные уже начинают «я сознание», «бог», «пустота». То есть, мы даже эти символы оставляем. И прямо сейчас смотрите в это «Кто я?». Искренне и честное. И все, что начинает сейчас прям система выплевывать, вы это свидетельствуете, фиксируете, осознавая то, что вы этим не являетесь. Это просто идет сейчас самоощущение. То есть мы доходим до абсолютной пустоты. И саму же, сам же этот символ абсолютной пустоты мы выплевываем. три дня, я вас не слышу вообще, и меня так пригнула, такая агрессия полилась, да? Я такая агрессивная стала, и у... вот снаружи это вообще не видно, вообще не видно, я спокойно, нормально улыбаюсь, смеюсь, внутри бешеный диалог, понимаете? Я, я это понимаю, что вот оно против кого-то, да? Ладно, с ним разрешили, оно рождается против кого-то еще. Угу. Вот, э, Отличный э, вопрос Смотри, внимательно рассматривай против кого а, Когда восп... а, наше внимание разворачивается к сути себя Оно начинает течь а, То есть раскрывается осознанность мы действительно доходим до такого рубежа когда охота послать всех мастеров это отличный вообще отличный рубеж когда ты не слышишь ничего не понимаешь потом вот этот тот момент когда необходимо не вестись на это но в то же время ярко видеть кто это высвобождается очень такой глубинный тонкий образ который считал что есть некое я отдельное, и кто-то другие и против этих других все время а, была какая-то идея, либо взаимодействие, либо кто-то лучше, кто -то... то есть сравнительный анализ, некая динамика, некое расстояние. Сейчас этот образ постепенно начинает на экран сознавания, на сцену еще я говорю, он Словно вот начинает уже все из-за кулисья выходить. И здесь внимательно. И действительно, это на нейрофизиологии проживается. В э такой агрессии, э тревожностью, непонятно, что происходит. Да. Здесь в помощь, опять-таки, в, в данном случае, все внимание на самоосознавание. Никуда не бежим в данный момент. Не, не включаем никакую кнопку, начинаем рассматривать. То есть... Включается ясная осознанность для того, чтобы увидеть, какие глубочайшие идеи и образы были сокрыты, и сколько на них туда уходила биологическая энергия для поддержания этих образов, откуда шла неимоверная усталость, откуда все время необходимо было держать какую-то маску, имитировать. А тут, когда раскрывается уже, видно, что это все игра, а так как важность-то была в нее ого-го какая вложена, и тут, естественно, этот образ, когда разоблачается, он уже как некая такая энергосущность, уже такая, как, знаете, ментальная конструкция собранная. И неохота, то есть, чтобы это все высветилось, -то. это же было запрятано, а тут посмотреть и увидеть, что кроме тебя-то никого нет, но ты не являешься этим образом. Ты есть то, что всегда до слов, до переживаний, до состояний, до чувств. И здесь происходит самое главное распознавание умом своей же игры, в которую он заигрался. Потому что все, что ты видишь, чувствуешь, осознаешь, распознаешь, ощущаешь, это все ум. Это все ум, и он смотрит через призму обусловленного опыта прошлого и тех идей постоянных и ментальных вот этих вот конструкций через ну как бы через призму вот этой уже сформировавшейся так сказать жесткой конструкции и естественно искажает то что есть прямо сейчас то есть он на, на абсолютно нейтральное накладывает отсюда из опыта прошлого ну он же знает он же знает всегда что вот так то будет и сейчас у тебя процесс идет что вот это вот оно отделяется и это действительно ощущается вот такими состояниями. Здесь необходима тотальная ясность. То есть еще раз, мы всегда в кресле кинотеатра. То есть в начале ретрита первые семь дней, семь дней мы прям просто будем видении вот этой третьей перспективы, с третьего лица просто вот уплотнять, уплотнять, уплотнять. То есть смотреть, как это все происходит, как он играет. Ведь эта игра его одного же самим собой. Поэтому мы начинаем с этого фильма «Револьвер» Если смотрели, пересмотрите внимательно. Этот фильм нам говорит о том, что все, что происходит здесь, это игра ума, вашего ума, вашего воображения. Как только это распознано, естественно, а кого винить? Никого других ведь нет. И вот это постепенно, постепенно будет, будем распознавать быстро, сразу когда это происходит, бывает такое, что хоп, система расхлопнулась, все, там случилось как-то это распознавание, а потом откаты. Поэтому, когда процесс постепенно идет, это намного лучше. И так, как ты смотрела, да, говоришь, три месяца, ну, это как раз хороший срок, если ты три месяца меня смотрела, что... Тебе не надо сейчас ничего знать, услышать какое-то знание новое. По сути, если вы пытаетесь что-то понять это все равно еще концептуальный ум а вот когда приоткрывается некая завеса он не понимает он хочет понять но он не может понять и у него вот в этот момент возникает агрессия Да, агрессия необыкновенная агрессия и еще потом осуждение себя ты столько знаешь ты идешь по этому пути ты знаешь что происходит а почему ты все за опять и вторая агрессивность себя. Как ты можешь так сейчас думать, когда ты много уже поняла? И самоосуждение. Я сегодня поймала себя на этом. Вот. И, и прямо вот ты, ты как можешь? Ты столько знаешь. Как ты можешь сейчас прям... Вот как сейчас прям стоп-стоп-стоп. Вот прямо вот сейчас, вот, вот сразу сейчас прям прекращай этот диалог. Видишь? Ага. Ухи, Отлови ухи. динамику, что ага. в этот ага. момент... У тебя вот здесь вот болтанка идет, и ты начинаешь вовлекаться. Вот здесь необходимо еще раз вспомнить, что ты простое свидетельствование. Ты не имеешь никакого да. мнения. Болтанка крутится, агрессия идет. Это и посмотри, как вот эта кольцовка. Три основных образа, которые крутятся, это идеальный совершенно себя знающий там и так далее и тому подобное потом включается э, некий э, критик который сопоставляет да. быть, то что ты ну, то что он там думает и с вот этим идеальным образом но ты не можешь никогда в этот образ влезть так как глубинно он понимает что эта схема не работает включается жертва и он еще начинает вот этот как бы критик судья Ага, включает окольцовку самоосуждения и вот так вот крутится И отсюда вообще не выйти То есть там разбираться вообще не надо Лишь если только ты хочешь разобраться или еще что-то с этим сделать Ты не Нет, выйдешь не вообще Тогда сразу замолкаешь, ты видишь, что происходит И все внимание на самоосознавание Тебе не надо все. ничего понимать и знать, чтобы быть какой-то для кого ты это делаешь, все, ты идешь в глубинное распознавание сути себя, и там безмолвие и тишина. Да, это вот здесь вот крутится, крутится. Оно а, ну, знаешь, по инерции, как не знаю, очень, очень такая воронка, которая пытается все твое внимание туда затянуть. Но ты-то есть, ты это все распознаешь. И смотри на вот это я есть. Смотри на то, что, что все это в распознавании всегда, все в осознавании. Что да. бы ни происходило, какая, какая бы игра не разворачивалась, всегда есть бодрствующая осознанность, которая никогда не спит. Ее просто необходимо распознать. Да. Да. Поэтому не старайся ничего понять, расслабься в этом непонимании. Ты можешь и не знать. Для кого тебе вообще эти знания хранить? Кого ты учить там собралась? Сама себя же зачем? Не надо. Ты прямо сейчас есть фактом себя смотри в это для того чтобы быть тебе не надо ничего делать тебе не надо быть какой-то подгонять себя под какой-то образ знать понимать вообще то есть наша истинная суть наша природа распознавание она за пределами концептуального ума и вот это вот как как бы он ни крутил там чтобы не провозглашал, я знаю, я там, я слушаю, я начитался, или в потом, о, я пробудился, я просветляю, самая мощная ловушка. Нужно смотреть внимательно, кто это заявляет. Ты прямо сейчас есть это. Тебе для этого не надо вообще достигать. То есть некое достигательство или еще что-то, да, это имело место быть в этом фильме, когда ты там действовала из личностного восприятия, Тебе необходимо было достичь какой-то цели, там, карьеры, отношения, еще что-то. И вот здесь, здесь всегда будет такая динамика целеустремленности, достигательства и так далее и тому подобное. Для того, чтобы распознать, кто ты есть на самом деле, вот здесь мы замедляемся и действительно расслабляемся. И ваш запрос, он действительно очень важен на данном этапе для того, чтобы Истинная наша суть познается в глубочайшем расслаблении, в абсолютном недеянии. Это не значит, что ты села, многие путают, не, вот сразу та, такая тоже ум подмену такую делать, недеяние, это не значит, что ты просто села, сидишь и вообще не, с места не сдвигаешься, нет. Это за, заканчивается вот эта болталка бесконечная, которая... Трендит, трендит, еще говорит, что она что-то тут делает, знает, осознает, понимает. Да. Вот это чувство ложного авторства нужно увидеть и распознавать. Как это воспроизводится? То есть я там что-то делаю, я знаю, я чувствую, я слышу я проснулся, я пробудился и так далее. Вот к этой яколке необходимо быть внимательным. Да. Благодарю. Есть. Я иногда сейчас стала вообще через дорогу не могу переходить, потому что я не знаю, куда мне идти. Вот. У меня такое бывает. Такие явления случаются, это проблески... Пробужденного самосознавания, когда ты хоп, и и, ну, это ум называют забывчивостью. На самом деле э, да. это просто некая такая зона, через которую необходимо пройти. И потом ты увидишь, что э, это ты привыкаешь постепенно. Э, теряется, обнуляется все глубинные вот эти вот э, параметры, да, по которым он действовал по вот этой карте. Здесь происходит некое обнуление. Потом постепенно-постепенно он входит в ресурсное состояние. Но входит в ресурсное состояние уже не затратившего биологической энергии. Если ваше внимание потекло в нужном направлении, вы почувствуете абсолютную легкость. Распознавайте это. Это важные факторы. Потому что потом в повседневности, когда это будет происходить, вы почувствовали, что вот здесь где-то что-то щелкнуло, где-то тут с напряжением отдалось, где-то тут пробежало да, что-то, импульс какой-то. Это значит, неосознанно включилась роль, и уже идет затрат биологической энергии, уже тяжесть, уже напряженка. И вот напряжение и тяжесть — это сигнал о том, что включается... Та роль в из которой вы уже выросли то есть по старым опять-таки до да, нейронным сетям нейронным связям начинается закручиваться игра в, вот, в бессознательности и просто не хватает внимания распознать в тот самый момент как включилась некая я которая там себя посчитала кем-то которая забыла что она играет просто в самих ролях в этих нет ничего вообще плохого, когда вы знаете, что вы играете, вы не залипаете с ними, у вас тогда тяжести не будет, и вы распознаете, что игра сама себя играет, и в течение суток там тысячи вообще ролей проживаются бессознательных. И вот этот фактор вот этого свободного внимания необходимо натренировать для того, чтобы это распознавать. А этот фактор раскрывается в тот момент, когда все ваше внимание с вот этих идей с внешнего, да, ум как щупальца, он направлен все время во внешнее, он э, на объектах, на, в каком-то мыслительном процессе, на достигательстве, э, еще на чем-то. И вот он щупальцы такие разбросал и забывается вообще суть, кто вы есть на самом деле. Все, все внимание сюда утекло и, естественно, будет тяжесть идти. И возврат идет самый эффективный инструмент и ум словно щупальцы в своей вот так вот от этого объективного воображариума до да, этого мира он как бы схлопывает и вот здесь вот это очень хорошее явление в распознавании себя в этот момент все ваше внимание начинает течь в нужном направлении вы абсолютно совершенно изначально как суть себя не как какой-то идеал собранный нет никого кто бы был выше или ниже вас это только мозг вот заигравший заигравшийся в этой игре вот создает вот такие глюки мощные на которых потом сам же спотыкается и откатывается все вам снится вы есть то что за пределами вообще всего этого <кхм> то что свидетельствует регистрирует каждое вообще движение вот здесь вот но пока поглощены этой игрой вы утопаете в ментальном болоте и отсюда система туда сюда шатает отсюда и болячки и болезни и стрессы и агрессии и гнев и так далее это все. но это, это же и помогает вот эти все различные состояния для того чтобы вы насколько можно. Поэтому страдания необходимы до тех пор пока вы не поймете, что они просто уже все абсолютно не нужны абсолютно необходимы. уже пропала в них какая-то необходимость. И вы видите, что это только ваша галлюцинация была. И тогда обвинить-то некого даже самих себя. То есть, когда вам снится страшный сон, вы знаете, что это сон, вы такие проснулись хоп! Выдохнули. Ой, это же сон был. Но вот когда бодрствующее состояние сознания это тот же самый сон. Это бодрствующий сон, можно сказать. Но здесь идет сцепка за счет того, что вот эти органы чувств, это вот все вот. Так прям трог, потрогать все, э, осязание и так далее. Это ловушки такие. Я поняла, благодарю. И тогда распознается. И тогда вы понимаете, ух, вот, <laughs> очнулись. Сознание просыпается от сна в личность. На самом деле распознается, что личности никогда никакой не было. Что это все снилось. И вот это глубочайшее распознавание, это вот прямо изнутри оно все вот моментально расслабляет. Улавливайте. Это за пределами концептуального знания. Это не понимается, это просто распознается. Давайте возьмем ту роль, с которой у вас что-то там зудит. Реакция есть. То есть того человека напротив, как вы позиционируете себя с этим человеком, и как уже вы знаете, вот прям отследите, насколько сразу идет, обрастаете вы вот этой вот кожурой такой тяжестью. Рамка, рамка, рамка. То есть маска, маска, маска. Костюмчик, костюмчик, костюмчик. Человека одели там. Женщину одели, имя Там, Дальше пошли и, и все, и отслеживайте И смотрите, что происходит Самый глюк На самом деле Вы этого человека из сути, из живой Вот этой сейчасности даже не можете Увидеть то Какой он есть на самом деле Его суть То есть вы смотрите на него вчерашними глазами Одеваете на него вот этот вот там Тоже такой же толстый костюм И начинаете взаимодействовать И там что-то доказываете Или рассказываете и так далее и тому подобное Чувствуете, что происходит Как собирается, как тяжесть идет Как усталость возникает И вы по факту А это тот же самый вы Но не вы, как вот эта отдельность А вот как это сознание всеобъемлющее то, чем вы являетесь, которая о себе никак не заявляет. Вот она суть. И тогда вы в каждом видите естество, вы не натыкаетесь на вот эту... Как бы, вы не, не, не смотрите из этого восприятия, вот, этой, вот этого оценочного, из ролевого, и не закручивается вот тот же самый механизм. А вы как чистая вообще вот эта прозрачность, самобытийность, сама абсолютная реальность вот она. И когда это распознается в повседневности, это смешно становится. Вот тут ум распознает вот эти вот свои глюки, все свои игры, в которых он заигрался. И это действительно и со слезами, и со смехом, но ну вот. По большей части это всегда, вот когда у вас это истинное распознавание случается, смешно. Во что вы играли, кому вы что доказывали, и как это вообще до сумасшествия вас выводило из самих себе? Вот откуда все там воины за добро, за зло начинаются. То, что никогда не было потеряно и никогда невозможно найти, потому что оно не терялось никогда. Прям сейчас. То да вот этот ваш поиск, устремленный куда-то, упускает то, чем вы прямо сейчас являетесь. Это невозможно никак потерять, поэтому невозможно никак найти еще раз, оно никогда не потеряно. Она просто тихонечко свидетельствует вот так, безмолвно, и смотрит, пока дитя не наиграется. И поэтому все жизненные ситуации Болезни, страдальческие, они на своем месте, они пробуждают. И они нужны до поры до времени, а потом уже вы понимаете, что это все сон. Для того, чтобы данная сейчасность раскрылась именно вот таким узором. Весь ваш прошлый опыт имел место быть. Поэтому отрицать его тоже не стоит. Все всегда на своем месте. И всегда все происходит только к лучшему. Никогда ничто не бывает против вас. Против вас можете быть вы сами, будучи в невежественном состоянии ума. Как только приходит ясность, на самом деле и борется с умом не, не надо. Он на своем месте, он всегда служит, он сам себе же помогает. Он просто становится настолько ясным, чистым, светлым, прозрачным когда у него нет никакого эгоистичного мотива, когда природа всех вещей и явлений распознана. Хотя я все равно даже, находясь в «я есть», ощущал напряжение в теле. То У меня присутствовало одновременно и то, и то. Угу. Смотри, вообще динамика распознавания отличная. То есть ты уже, ты ведь смотри, как ум играет ум, а вот это напряжение он действительно чувствует только в тот момент когда расслабляется то есть это уже в распознавании здесь со временем просто там какой-то заигравшийся образ который еще не хочет там знаешь как бы вылезти на сцену он ну, вот, как бы треп... так трепещет знаешь и в системе напряжением отдается то есть ни, ничего с этим не делай, не, бо, ну, не борись с этим, не пытайся расслабиться. Просто это в свидетельствовании. Ты про... знаешь, я просто сидел и смотрел, как бы как ум цеп цепляется вот за это. Он цепляется изо всех сил, вот за вот это вот то, к чему он привык. Ага, ага. Ну, увидела же это, распознается. Вообще очень четко вот, вот. с первого раза увиделась. Просто цепляется изо всех сил. Угу. руками, ногами, зубами, там всем чем можно прямо вообще. Да да да, есть такое у него. Но ничего, постепенно его щупальцы <с Hollywood> схлопнутся. Главное, постепенно. что это уже прям там, увиделось. Смотри, вот здесь, вот здесь ловушка в том, что ты пытаешься усилить и вот этим, ну то есть больше расслабиться или еще отодрать здесь. Вот, у тебя в данном случае беспристрастное свидетельствование. Не старайся с этим ничего делать. Это уже увиделось. Это на самом деле. Ну, просто смотрим и все. Да, да, просто смотрение. Потому что вот эта инерция, она закручивает. То есть, это тонкое вот как раз вот это тонкое вылазит. Она оно хочет, но как бы она такая типа больше даже знает. Пелена идет вокруг. Вот вообще-то есть. Напряжение, там какие-то вот эти вот появляются ощущения, прямо вот держит крепко, очень цепко держит. Uh -huh, uh -huh. но это, смотри, уже все, это уже в осознавание вылезло. Здесь самое важное, ну, не стараться там сильнее это как-то увидеть быстрее или еще что-то. Вот, то есть ты продолжаешь внимание на Позвольте я есть этому быть, да? да да не бороться с этим это же все оно вывалилось оно уже в осознавании здесь очень хитро ум начинает играть пытаясь уже на, эт на этом сманипулировать и с этим что-то сделать разобраться это убрать понимаешь как да да да да да да прикольно так что бомба -да. просто бомба Но как все-таки в реальной жизни вот не скатываться вот в этом напряжении, а как бы вот получается онлайн, онлайн внимание чтобы было, на я есть, как это делать? Тренировка поначалу, вспоминание, но... Если ты глубже вот это распознаешь, ты на самом деле не можешь не скатиться. Это игра ума, это он думает, что он приходит к я есть, уходит и есть. В принципе, вот это вот внимание, это и есть движение ума, это инерция. Просто здесь он сам себя же сейчас тренирует, на, ну как бы собирает сборку и распознает. То есть он же в бессозналке крутился, а сейчас как бы отодвинулся. И в принципе третья перспектива уплотняется, когда еще, знаешь, вот это смотрение со стороны, это все еще ум. Uh -huh. и, и, и от него избавляться еще раз не надо. Он просто сейчас уже мудреет, взрослеет и умеет взаимодействовать вот с этой энергией. А потом постепенно-постепенно все, ты распознаешь, что ты никуда не можешь вообще априори скатиться. Это еще его тонкая такая, знаешь, игра с Гагулина. То есть это все он, да? Да, да, да. И ты тогда вот. А Куда ни посмотри, везде ты. Но не ты как, ну понятно, да, отдельность, да. да, да, да. да, да, да, А как да. вот это вот, самосознающее сознание, все. И по сути, дальше постепенно мы распознаем, что внутри снаружи нет. Да, конечно, нет, это только в голове все. Да. Просто надо это почувствовать именно, не прожить, прожить. Да, да, прожить. да, да, да видишь получается когда знания есть какие-то концепциями он там наделен и ну может долго чая разговаривать а пить чай это совершенно другое поэтому нет вот не торопыжничать потому что тут он по инерции хочет мой ник вперед назад в себя вовне в себя, вовне постоянно, постоянно, постоянно маятник этот работает. Угу. Интересно. И все, что необходимо, на самом деле, ясность просто, видение вот этих вещей как возникает мысль, откуда она возникает, то есть смотреть именно в источник возникновения мысли, возникновения любого явления. Потом, когда внимательность вот это приходит, когда уже неинтересно, знаешь, там, бежать за просветлением, потому что ты распознаешь, что это все тоже его, его игра, и на самом деле ты просто прямо сейчас есть, и тебе для этого ничего не надо делать. Тогда внимание, вот оно концентрируется, и распознается все, то есть все становится вот, Прям ясно, понятно? Но понятно не Легко, отсюда, поле поле. а вот да, из истинного да, да, вот этого да, знания. Ощущение. Изнутри это ощущение идет. Изнутри, не из головы, а из изнутри. Попробуем завтра, как, как будет. Интересно. Завтра ты никогда не будешь. То есть всегда в живой сейчасности. То есть следите тоже сейчас, будьте внимательны, потому что вот в этих словах, в этих лингвистических символах засыпание происходит. Мы никогда в завтра не бываем, мы всегда в сейчас. качнулся, да-да-да-да, ты качнулся, маятник обратно просто, да? Да-да. В сторону ума. Нет, я имею в виду в другой ситуации, то есть... А, ну в жизненной рабочий угу. день начнется, и вот посмотрим, как это все будет да. происходит В этом, в, как сказать, в новом сне посмотрим. <laughs> в новом происходит. сне. <laughs> а? вот. В новых декорациях, да? Да-да-да. Ну, посмотрим, посмотрим, как это будет проигрываться. В общем, если что-то, какие-то моменты, пишите в чат. А -да. А, вот, я напишу сегодня... Спасите! Да, да спасите! От, от, Отдерите меня! Отодрите Будьте. или как там? Отлепите!